Тонометры B-Well разработаны в Швейцарии и рекомендованы российским кардиологическим обществом. Доступная цена, комфортное измерение и точный результат. Тонометры B-Well с сердечной заботой о вас.